Никогда и ни в чем не довольствуйтесь посредственно, потому что это святотатственно в отношении жизни. Никогда не просите, чтобы в жизни не было риска. Никогда не просите безопасности, потому что тем самым вы бросите смерть. Многие люди решили жить плоско, безопасности, никогда не рискуя. Они никогда не падают в рассеянное, никогда не взбираются на вершины. Всей их жизнь проходит в серости и бесцветности, монотонно, без вершин, без пропастей, без ночей, без дней. Они живут в том мире, в котором нет ничего яркого. У них не бывает рада. Они живут серой жизнью и постепенно сами становятся серыми и посредственными. Опаснее всего в жизни взбираться на самые высоте вершины Божественного и падать в самые темные глубины ада. Путешествуйте между ними и ничего не бойтесь. Постепенно придет понимание, что у вас есть нечто трансцендентальное. Постепенно вы узнаете, что вы ни вершина, ни дно, ни гора, не ущелье. Постепенно вы узнаете, что вы наблюдатель, свидетель. Иногда вы разбираетесь на вершину ума, иногда спускаетесь в ущелье. Но всегда присутствует нечто запредельное. Только наблюдающие, отдающие себе отчет в происходящем. И это и есть вы. У вас содержатся обе полярности, но ни одна из них не вы. Вы башня, возвышающаяся над ними. Вершина или пропасть, рай или а, вы стоите далеко в стороне. Вы только наблюдаете всю эту игру, всю игру сознания.